В этом году у нас первоначальный бюджет принят с ростом к первоначальному бюджету 2021 года на 12 миллиардов. Такого у нас никогда не было, это очень знаковый момент, и это надо понимать, поэтому все отрасли у нас будут с увеличением. В этом году у нас сверхплановые доходы, сверхплановые, чтобы вы понимали, это отгока порядка 16 миллиардов плюсом. И мы, конечно же, все и нецелесообразно тратить в одном году. И Минфин нам рекомендовал частично использовать в этом году и частично оставить на 22 год. Поэтому наши остатки мы планируем в размере 12 миллиардов. Мы их поставим, поднимем, как говорят финансисты, бюджет 22 года. Эти расходы мы уже расписали, запланировали. Поэтому мы и говорим, что даже первоначальный бюджет мы приняли с увеличением... 12 миллиардов. Я уверен, что бюджет следующего года будет социально ориентированный. Очень приятно слышать слова из уст финансистов, что бюджет будет увеличен буквально по всем статьям. Мы ожидаем увеличения финансовой помощи от федерации. Большую роль в этом играет губернатор нашей области Роман Владимирович, который непосредственно занимается вопросами пополнения бюджета из внешних источников, из федерации. Я думаю, что все социальные задачи, которые стоят перед курсом, Областью, перед э, Думой, перед администрацией Курской области будут учтены в новом бюджете.